Всем привет, меня зовут Евгений Воронюк и в этом коротком видео я хочу вам рассказать, можно ли зарабатывать на фрилансе сейчас. Это мой короткий ответ, да, можно. Но причем это можно делать как на бирже Кворк, а также вот и вне Кворка. Я расскажу конкретно про биржу фриланса Кворк. Итак. Мы, если посмотрим на мой заработок за все время, он составляет почти 2 миллиона рублей. Но он гораздо больше, потому что очень много заказчиков начали со мной работать вне Кворка, то есть напрямую. Но если даже брать то, что я на Кворке активно работаю 2,5 года, я заработал, считайте, 2 миллиона рублей, то это в месяц выходит плюс-минус 65 тысяч рублей. Я считаю, что я считаю, я считаю, что не каждый человек может зарабатывать на официальной работе даже эти деньги. И вот учитывая, что если вы живете в периферии, не в каком-то небольшом городе, то это весьма достаточно хороший заработок. Вот и так, на чем же я зарабатываю? Если мы зайдем в мои услуги, то есть в кворки, у меня создано 100 кворков, но из них процентов... 7080 это у меня переводы на разные языки, но я могу так сказать, что перевожу я не сам у меня работают ребята, которые переводят я работаю с носителями языков но, тем не менее если мы зайдем в мои заказы за последнее время, то мы посмотрим, на как, то какие заказы у меня были за последние ну там, не знаю, посмотрим, заказов 20, да, например, или 10 последний год, вот, допустим, тексты, юртематики это... Э, э, это заказ был самая минимальная. Цена 400 рублей. Вот а так если тебе на переводы. 2,560, например, 1200, 2,400. Вот недавно был заказ в начале декабря на 12 тысяч рублей. Был недавно заказ. Да? Но у меня корки чего состоят? Это переводы, как я сказал, потом услуги по копирайтингу, дизайну, вот, и также юр-услуги. Также я начал не так давно продавать услуги на западном форке. И у меня заказов по ним было там, буквально, наверно пару штук, но тем не менее. И вот, если мы вернемся к сам, э, моим самым первым коркам допустим, вот и посмотрим, переводы текста с русского в английский мне принесли 254 тысячи России. почти 255 вы видите. Но... Ну как я уже говорил, что тут показан не весь доход, потому что некоторые заказчики, даже многие, наверное, заказчики, процентов 25 заказчиков, перешли с на работу напрямую, вне корка. Почему напрямую? Я объясню. Во-первых, как бы, вот смотрите, вот если мы зайдем в заказы, опять же, же то мы увидим такую э, штуку, что если я заказа, например, вот, есть заказ 2400, это который сейчас в работе? Хотя это выходит, э, это выходит 8 кворков. И, и это заказчик заплатил за эту работу 3000 рублей заплатил. То есть 600 рублей я потерял. Это 20%. Ну, это в принципе много. Вот если брать, допустим, этот проект. Я получу с него 8000 Хотя его реальная цена, реальная цена его получается 960. То есть я недополучаю за 20% прибыли. Поэтому, если есть возможность вывести заказчика напрямую, я советую вам это делать. Вы увеличите свой доход. Поэтому мой ответ, ответ очень простой: Да когда на фрилансе можно зарабатывать хорошие деньги в месяц. То если спокойно, спокойно, если у вас нет каких-то больших амбиций, то зарабатывать 20 тысяч можно. Будь вы переводчик, дизайнер, копирайтер там, или не неважно, да, да. можно. Есть, но если вы хотите более легкого старта, то я вам предлагаю проходить регистрацию на бирже фриланса Код по, по моей ссылке, в описании этого видео, если у вас остались какие-либо вопросы, как стартовать на корке, как создавать корки, можете или посмотреть мои ролики либо же написать свои вопросы в комментариях под этим видео либо написать меня лично вконтакте, я всем всегда отвечаю, где ссылочку я тоже оставлю в описании этого ролика ну всем пока, до новых встреч всего хорошего